Я Устал Господь прощать грехи детей своих И он закрыл болезни, выходы и тропы Чтоб разобраться мы могли в себе самих А если это не поможет, тот несчастью, счастью свою злобу, ненависть людей Не зря приходят в жизнь проблемы и напасти и нужно просто заглянуть. Жизни, маме и об отце, одети, как в семье своей, найти ответ не просто во всемирной драме, когда душа по дома старого черстей, как зомби люди, каждый жил в своем смартфоне, не замечая, что уже весна поет. Разглядели, Вакцина — это сострадание сердец На нос и рот, поспешно маски все надели Но хохотал над той защитой Ю, отец Вне жизнь — вот суть небесного посыла и если мы вину не сможем осознать То значит, мы достойны этой мощной силы Что Устал Господь от